Всем привет с вами Ларри. Нет, всем привет, с вами Макс Риск. Почему ты вернулся от меня? двадцать 27 серия. Ссылочка на прошлую серию будет в описании. Ссылочка на следующую серии будет в описании. Ссылочка на спонсора будет в описании. Ссылочка на магазин будет в описании. Ага, понятно. Бей 5 персонажа за Пеппер. 5 персонажей. Подождите, в смысле 5 персонажей за игру? Не, ну это будет конечно в тачерном. А так будет нечисто. Точнее, мы продолжаем. Чем больше мы так забираем награды, смотрите. Прямо светится. Давайте заберем награды. Так, награда за события. События. А чего так мало? О, блин, ну и ладно. Это не важно, убей пять персонажей, как Пеппер. За Пеппер, а не как Пеппер. Вот вам гайд. Ну, это уже я рассказывал. еще некоторые информации рассказывал. Ссылочка на... Эм, прошлый видеоролик будет в описании. Акула, ух ты! эти покажу. О, она. У меня девица кубков. Хэ, ладно, помочь всем. Они активны, кстати. Рекомендуем. В общем, нажимать паузу и можете уступать. Мы, если будем с вами делиться, вы там мне, а я там вам. Ну, чтобы быстренько так накопиться, и у нас были леги. Да. Сдаюсь, так. Заходим в кусты. Ну, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы вас алгоритм YouTube нашли. Если вы нас потеряете, если вам хоть одно один видеоролик понравился, то должен должно как там воспользоваться этим. Ага, понятно, я кого там заметил. Что ты мне реально хочешь не? Ага. Это у нас эти вот.. Охранники, так. тихо, блин, не умею попадать. Рубай, врубай о, еще драгоценный лук, давайте заберем. давай, здесь давай. сюда, хуан, не, не поймаешь нас, не поймаешь. Я же уже про профессионал по игре с зубьям, по жирафам, по пеперам. Так что зря сражайся. Вот с теми людьми. Да. Вот с теми людьми. Случается, кто не подписан на мой YouTube канал, кто не поставил еще лайк. Да. В общем, ссылочка на мой канал по Бравл тоже будет в описании. Чтобы у нас, если в случае чего такого бывало. Было такой случай. <с> за, за что, что-то сделал не так. И каналы за авторские права ну в общем все было что нас не забанили то переходите ссылочки на канал в описании или во вкладке каналы там можно тоже поискать там есть интересные и друзья моим которые тоже ух ты, ух ты которые тоже авторы риски они могут вместе с нами сняться ну пока что можно, кстати, с ним. Напишите в комментариях. Мне бы с кем-то заснять. В общем, жду вашего ответа. Да, с кем-то бы из ютуберов. Чтобы было ронко слышно, чтобы было качественнее слышно. это же бах такой хитрый, да, бах? Да, все норм. Уйди, бак, пожалуйста, пжа. Блин. А можно мне уйти? А можно мне уйти? Нет, Или что нельзя. А какой хитрый? Не иди сам тогда. Ну что, сам виноват. Кто тебе, доктор? А я что сказать тебе? Кто доктор тебе? Сам виноват. Так, ты еще, ты еще, два нуля. Хочешь пойти, нет А я пойду. Потому что там очень классно. Так, акула без воды никто, как мы знаем. Блин, ну тут специально, блин, специально. я что, пожар. Не снимай ролика. а отстань. Ага, покалечил Ну что, вырубил тебя. Чувак, чувак регенерация нужна регенерация тихо тихо так топ 3 наж... Наж... занимаем так топ-3 так, так уйди уйди грубай грубай я одного вырубил отлично остается последним Ой, какой хитрый какой хитрый так нечестно нет нет, нет, не я, я снимаю ролик отстань тихо тихо куда побежал Хитрый. Ты что, прикалывайся? Че, прикалывайся? Да ну тебя, как ты выиграл? Напишите в комментариях, он плохой, эй, как он выиграл? Блин, он только одно убийство сделал издевается на зону что ли одно убийство эй! так нечестно я не знаю как он это делает ну да лари тут опасный игрок блин ну как так не пойму я что не скиллованный напиши в комментариях я скиллованный или же нет жестко жестко топ два занят я не хочу топ-1 взять что вас удивить о отличный убыльный квест в общем если так то я беду беру пеппер так показал данные 15 ноль ой, -ой и чё? Да, это же еще и не школа, потом уже что-то произойдет. Ну, в общем, у есть план некоторый. А, да, вот уж можно создать план. Не, пропускать уроки мы не будем, конечно, нет. В общем, у меня будет жесткий план, жесткий график, да. Будет еще жестко. Язык. Ну что ж, Ларри, я как знаю, ты топ-1 занимаешь, так что бегом. Пеппер тебя явно боится. Я был Пеппером, так что нет. А, ⁇ -мо я, ⁇ я не знал, все-все-все. Все, больше не буду. Отстань. Блин, сейчас неудобное место, можно? Ладно, нельзя. так тактика а? ютубер ютубером? с кем я буду общаться вот напишите в комментариях вы знаете такого ютубера который снимает зубу только давайте мне не начинающего которого и микрофон нет ну да мне тоже нет микрофона в общем я тоже начинающий я понял что мне тоже нельзя так что происходило такого дживай ку-ку или типа того вадевая ку-ку ку Ну это же зоопарк Капец, язычок топовый, да, мне уже нравится язычок. Ставь лайк, если ты болеешь за мной. Ну ты ж болеешь? Тогда лайк, все. Так вот. Ну это прикол. Это не агрессия. Просто на ютубе было такое правило, если агрессия. Если вы агрессированный человек, то плохо дело будет на YouTube-канале. Ух ты, хилочка. Эй, слышь ты, чего ты меня врубаешь, кстати? Да, чего? Такой сильный, ага, нет. Отстань! Отстань. чё за? Как ты меня вырубил, чувак? Чувак, как ты меня вырубил? Эй, что это за сила? Б, Д, С, 1, 3, 2. Давайте посмотрим за ним. Если он выиграет, я буду в шоке. Так, так, так. Проиграй, проиграй. Мне что-то лагает. Ничего, реально, читер? дом бессмертный все он проиграл я не знаю что с ним случилось возможно он хотел мне затроить ну да ютубера всегда убивают а потом вот так все уже хватит убил ютубера заснялся все пока ну это жесткий чувак да в общем продолжаем после этого ролика можно плейлисты зайти как в посмотреть в общем, все можно. Вау, я понял, все, спасибо. Теперь у меня удача. Вот это дают, кстати. А хилочка нет? Ну ладно, сам добуду. Да, хилочку мы должны сами добывать. Чувак, я тоже шоким от такого. Это подарок судьбы. Как мне делают иисаря, чувак. Я записываю видеоролик. Очень прикольно, можешь посмотреть. Ты будешь видеоролики. Напиши комментарии. Я с маленьком добавлю. если ты, конечно, настоящим. Так, тихо, тихо. Я знаю, что Пеппер ближнего дальним боем, а не ближнего. Да, все нам, все, ухожу, ухожу. Прячусь. Лисенка можно убить если он постарается сюда, и пойти сюда вот так минус 3 кубка я им бы не хотел минус 3 кубка я хочу побольше кубков давай давай что-то раньше как-то по-быстрому давали кубки а сейчас как-то долго <coughs> Наверное, карта маленькая нужна ускорял куда включать но тоже там бывает баги так что все норм вот карты вот нужно во первых нелогучие для обновления во вторых э -э моды новые скины там конечно говорили что будет какой-то крокодил джена какой-то в общем будет интерес потом узнаем вместе с вами чего кто эти доктор а ну иди сюда кто пошел так вырубили отлично ты введем ну, чтобы он не грустил там будет видео так по кашу, потому что мне как-то опасно выходить о лисенок А, блин блин. А, да, да, да, да. Вырублю. Только у него очень мало ХП. О, золотой лук. Отлично. Вот как он хилился. Хилил, так. Так топ-6. Хилка моя. Хилка моя. Пушка моя. Да я понял, все, все, все, чувак. Ты же не убивай, уже не убивай. Все, я понял уже. Блин, меня вурбля, Сейчас тебя вурбля, чувак. Зря пошел. Он такое, ух, какое оружие. Капец. Ну, конечно, баки у них полный хп. Ну, и ладно, топ заняли, так, топ заняли. Так, топ 3. Награды с там подарочки В общем, интересно бы ролик не понравилось. Даже я бы лайкусов всегда ставил, лайкус, потому что мало лайков нужно ставить. Лайк свой. Первый. Первый лайк, первое видео. Да, мой первый видео сам удалил, <св outside> вспоминаю, блин, жалко. Ид ⁇ его не восстановит. Не восстановит в том случае, если я подключу монетизацию. Когда вы подключаете партнерскую программу, то дам, то они дают вам ну, больше свер. Что еще больше свер. Ага. Только вот, знаете, у меня нет денег. Вот, гривны. <nulls> а можно мне доллары? <s ở> как там валюту изменить? А ну-ка, регионы, а, -а, а, не, ну, все тут нормы, Европа, авто Европа, регионы, регионы для боя, ну, европейцы, они реально сильны, а ну-ка, как в Брау Старс выбираем маленькие эти способности, а ну-ка, Северная Америка, и там тоже, Азия, Тихий Океан, вот там, наверное, слабее игроки, в общем, я выбрал Азия, Тихий Океан, если они будут сильны, то выбираем Европу. Если они будут слабее, то все туда идем <смех> И фармим Смотрите, реально мало людей Четыре <смех> А, не, все норм Сейчас посмотрим, сколько они скиллованные Люди Или же они слабенькие Или же они скиллованные Блин, а как ты меня заметил? Неужели не скилованы? Лучше, да, других брать. Чувак, стой, стой, я записываю ролик, стой. Ace is Americans, this is Americans, все норм. Good, good, good. Отстань. Отстань. Нет, нет, нет. Язык, помогай. Блин. Уходим, уходим. Уходим, не хочу с ними сражаться. Не, ну они реально сильные. Кстати, даже игра начинается уже по-быстрому заканчиваться. на ну, так получается, знаете. Блин, ч оточили а, меня? Блин, отстань. Отстань, блин, ролик дает записать. Что садии Они реально агрессивные. А, поэтому они так быстро заканчивают эту игру. Мне, конечно, отлично. Нужно тут выживать. А я умею выживать, так что можно. В общем, это фишка рабочая. Вам рекомендую одна звезда. Плюс две монеты первый раз такое не ну, давно было в общем перед началом перед концом роликом подпишитесь подпишитесь на канал поставьте лайк и я могу спокойно отдыхать это а у меня же все болит давайте-ка